Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. Пока что устраивайтесь поудобнее, я тут кофеек себе разогрел. Мои войска закрепились на участке рядом с храмом. Мы готовы выступить против Талдаримов. Воистину, это будет славная битва, брат мой. Ну давайте ветерана оставлю, в общем-то, не буду я дерзить, не буду ставить эксперта. Ладно уж. Компания, видно, что она стала посложнее, по сравнению с Hurt of the Разработчики, то есть, решили ее немножко усложнить. Так, сейчас я возвращаюсь в игру. Эрис. его древние стены скрывают нашу последнюю надежду. Долтаримый. Запечатайте врата Пока я не закончу, никто не должен меня тревожить А тот, кто нарушит мой приказ Заплатит кровью Классно, скины здесь. Это не сулит ничего хорошего Но это еще не конец наших бед, Зерату Этот мир в агонии Находящиеся под корой планеты запасы Веспена нестабильны. Он постоянно извергается на поверхность. Образующиеся в результате разломы наш единственный способ получения газа. Чтобы собрать армию, нам нужно будет их захватить. Надеюсь, этот храм стоит таких усилий. Я тоже на это надеюсь. Интересно, то есть, получается, я могу газ добывать только из-за разломов. В общем-то, это было мимолетное явление. Так, ну что, мы можем, кстати, развивать в этот раз уже и а, наши воздушные войска, я смотрю. Мы едины с тенью. Давайте пока добывать ресурсы. В ядре планеты нарастает. С помощью этого индикатора... Ты сможешь следить за текущей сейсмической активностью. Приготовьтесь выдвигаться. Скоро должно произойти извержение. А, то есть я могу напасть только когда есть из... Из... извержение или что? что странно мне объяснили. Так, давайте, да, нанимаем вот этих... Часовых, часовые они называются. Все. Я просто как-то никогда их вообще не нанимал, поэтому без понятия даже, как их звали до этого момента. Да-да, как обычно, я о пилонах забываю. Ну-ка, там только эти были, что ли? Там еще веспен не появился, да? То есть мне сказали, просто надо собрать, типа, успеть это сделать. Угу. Что, ядро трескается? Отлично. Наверное. давайте сюда вы бесполезны для замысла темного бога он не потерпит вашего существования да я твоего Ну что это вся ваша хваленая армия Так, давайте, да, нанимаем больше юнитов. Начинаем развитие. Так, давайте-ка порт построим, хотя нахрен нам нужен. Давайте лучше тогда роботикс. Так, минералов недостаточно, можно только тогда этих нанимать. Я понял. Требуется больше Ну все, давайте тогда вперед. Уже, в принципе, достаточно армии. Роботик, хоть и начал ставить, но пока от него толку ноль. У меня аж нету газа. Еще и пилонов нету, блин. Давайте поставьте еще. Они небось нападать еще будут, вот в чем проблема. Да. Мои сканеры указывают на сильную сейсмическую активность в этой области. Вероятно, там есть что-то ценное. Нам нужно глянуть поближе. Что-то у нас Цература. есть ценно. Мои сканеры засекли еще одно извержение. и отметила на карте местоположение разломов. Блять. Блять. Все. Вот кстати, больше самолетиков-то нет уже в игре. О, естественный канал на газ. Так, вы можете пройти сюда. Они могут пройти через вражескую базу, походу. ⁇ -мо ⁇ Да, отличный контрольник от моих отрядов. Я как-то вообще забил. Так, тут больше не осталось никого. Давайте в атаку тогда. Ну как не осталось, конечно, мы тут начали нападать на меня снова, но это ерунда. Надо фотоночку снести. Моя, твою мать, бить наконец-то. Так, надо короче построить побольше, побольше врат. Так, мы сейчас сможем еще одну базу установить здесь Давайте, пойдемте туда тогда извержение. Я отметила на карте местоположение разломов. Классно. Так у меня нету достаточно войск, чтобы эти все разломы ваши отбивать. Требуется больше Виспена. Так. Давайте сюда все. Э, газок, блин, очень важен. Без газка очень больно воевать. А, тут, оказывается, никого и не было, блин, да? Ладно, забираем туда. Просто жесть, масса зилоты. <смех> так, все, у меня газка дофига, надо нанимать сейчас больше часовых. Надо тогда еще сейчас вынести вот ту базу, которая там есть. Ну, точнее, не база, а добыча газа. Специальная штука. Сюда все так надо тогда еще и роботикс развивать. Требуется больше веспен. А, то все равно мало. Давайте-ка сюда все. А, слушайте, надо же ее сломать, да, еще пол. Еще одно Или что? Так, почему-то не могу пройти. Ой-ой-ой. Кому? Избранным. Нео, что ли? Избранный. Так, давайте, короче, мы уже ставим сюда пилонов еще побольше. суки. но они сейчас раскирачат мою базу так. <звы> Уходите пока. Подождите, как туда попасть? Я что-то так и не понял. Мне надо что ли этот построить для самолетиков специально специальный центр. с него уже потом туда послать, типа. Мне, кстати, вот очень интересно, они темплиеров смогут полить как-то? По идее у них никакой даже просветки нет у войск. Так, стойте, стойте, стойте. Собираемся здесь. Войск-то у меня не сильно уж много ошибка. Так, ну давайте, да, рабочих сюда. Здесь можно Nexus поставить еще один. Все, давайте сюда тогда. Так, что-то у меня тут... Ой-ой-ой. Что-то у меня тут вообще ребята делают, не пойму. Да, да тут... Мои авианосец. Все, авианосец снесли. Так, давайте еще тогда парочку Или, По-моему, у меня тут есть. А, да, у меня тут есть одна казарма новая. Так, наймем давайте-ка этого парниша сюда. О, нифига у вас тут. Очень разумно свалить отсюда будет. М -м, да, по-моему, придется сейчас все ломать. Будет исполнено. Враг пост Кризиуса. Я здесь среди тебя. Мне их сильно много. Да, их сильно много, мы так не можем выглядеть. Я чувствую, меня сейчас разнесут здесь Nexus. Я думаю, мои чувства меня не обманывают Ага, или там у Nexus разнесут В принципе, одно и то же Так, слушайте, они ломают Nexus. Ну, пускай ломают Они его будут долго ломать долбить поэтому засранцу все отлично все виспенчик я весь просрал свои конечно же очень разумно так ну давайте тогда рабочих отсюда перенаправлять отсюда Да, минералов дохрена да у меня, но вот у меня нету, получается, леспена вообще. Жизнь. Жестко. Я здесь, среди теней. Дорогие эти часовые, я смотрю. Ёп, твою мать, еще да. атака. Извержение. Я отметила на карте местоположение разломов. Голосом... Месторождение минералов писано. Жизнь заказываю. Сам... Моя... Жесть. ну понятно все это этой базе трендец Все сдохните. Так, пора руки в свои руки в свои руки брать. Хотел сказать, дела пора в свои руки брать уже, потому что что жопа какая-то происходит. А. Жопа. Так, часовые пришли. Мне вот интересно, что там происходит? Надо было, наверное, мне сломать этим, да? Он не может на земные войска атаковать. Ах ты, сука, они еще и сейчас могут уничтожить нафиг запросто. Сколько, ёмаи, сколько он стоит? Ладно, тогда давайте собираемся здесь. здесь Все вперед, тогда. Атаковать надо. Тут газок просто можно забирать. Ага, забирайте. Твою мать, откуда вы взялись-то? Мы обретём слабу на поле боя! Мы обретём слабу на поле боя! На наши зомби напали! Еще одно извержение. Отмечаю на карте его расположение. Отлично Извержение там, где я уже все сломал Зашибись Приветище Так, я кофе так и не пью Ужас, дублин Так о, мне надо новые... Надо новые звездные врата. Причем даже две штуки лучше поставить, потому что сейчас газку, видимо, будет у меня дофигище. Да, классно играть одними такими юнитами донными. Как зилотами. Не, ну почему донными? Конечно, не донными, просто я не умею ими управлять, конечно. В этом проблема вся. Так, сейчас это все заберем. А это что за дерьмище там идет? Так, так, так, что стоим, блин? Я, видимо, нажимаю стоп, они поэтому стоят тупо на месте. К храму мы должны собрать все силы и нанести массированный удар так точно полностью с тобой согласен так ну мы снесли тут я смотрю войска так себе да нет нет нет дальше давайте уже не будем идти я смотрю там их сильно много пока мы не готовы к этому так, мне надо одного рабочего. Ну или не одного рабочего, мне просто надо дофига, брат. Здесь, среди теней. Думаю, четыре хватит. Все, отлично. Все давайте сюда. Так, излучатели, давайте сюда все Колоссов можно куда-нибудь сюда тоже Пора уничтожать кит. Все. Мы обнаружили еще один канал выхода. Согласно данным о сейсмической активности, остается еще один. Так, отлично. Сейчас соберем газку. Соберем газку и думаю, на этом начнем уже заканчивать потихонечку. Заниматься херней, надо нападать уже будет. А то у меня кристалл, я так понимаю, уже скоро запасы иссякнут. Как минимум на двух базах уже почти иссякли. Да, газок. Опа, это у нас гости пожаловали, да? Так, ну я думаю хватит уже, давайте нападать, если что подкрепления придут пускай Кстати, авианосец мы тоже могли делать, но ладно, хрен с ними, авианосец даже делать не буду. И туда, да, накинулись Стойте, стойте, стойте, стойте Так, мы все тут посносили. Давайте на ихнюю базу нападать. Вашей крови. Боюсь, он будет да, потому что у... у протасов, насколько я вижу, здесь крови не было ни разу. Поэтому он будет немного опечален этим фактом. Всё, разносим нахер их базу предпоследним получается это их не базы. Ну, честно говоря уже толку от них нету у меня этого газа как говна а теперь наоборот кристаллов нифига нету опа опа опа па, иди-ка сюда Ну как бы кристаллы еще есть, но видно, что их уже осталось довольно немного Да, там наверное, от силы тысяч пять, наверное, еще будет, может быть, кристалл Так, ну что, давайте уже тут добивать оставшиеся войска Да насрать этот виспинчик, я уже даже его собирать не буду. Не Давайте сюда, пока. на Зироту. Искатель пустоты теперь добывает газ из всех трех каналов. Отлично. Ну что, их. Всех сил! И мы захватим храм! та да, а да! Эта битва покроет нас славой! Да ладно, что -то только начало игры, -мо. Покроет нас славой. Нихрена она. Преувеличивает, улюбит. О, тут есть кристаллы. можно добывать дальше. Ну, в общем-то, конечно, миссия не особо сложная была. У меня дела нормальные. Вот сейчас чем занимаюсь. Всякой херненью со светом. Так, ничего, все. На Отмечаю на карте его расположение. Шлите внутрь, чё? наконец-то путь к храму чист. Да. Однако мы не из тех, кто легко сдается. Они придут за своим молодыкой и приведут с собой армию. Иди же, Зиратул. Найди в этом храме ответы на свои вопросы. Благодаря нашим клинкам у тебя будет на это время. Я благодарю тебя, Тас. Энтаро Тасада. Адум Таридас, брат.